Что по матчу, хочу сказать, готовились к энергетику, знали, что играют в быстрые контратаки. В принципе, наверное, это их не оружие уже основное сейчас было против нас. Мы пытались вскрывать через фланги. В принципе, в первом тайме пару моментов со стандартов создали, могли забить. И, и второй тайм вышли, во втором тайме, опять же, сделали коррективы, что хотели увидеть. В принципе, создали опять же моменты, не реализовали, но потом, как говорится, взобил э, энергетик в свои ворота. Но благодаря тому, что мы опять же вскрыли фланг и делали нацеленную передачу. Ну и немножко, наверное, концовка смазалась из-за того, что... 1-0. Наверное, такой скользкий счет, где допустили пару невынужденных ошибок, которые могли привести не очень хорошему, наверное, результату. Можно сказать так. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, если есть. Вячеслав Мигуцкий. Показалось, энергетик вас переграл в плане самоотдачи. Насколько сегодня довольны игрой команды? <связано> как понять? Самоотдача – это тяжело, так сказать, что в самоотдаче. Но самое главное, что результат, самоотдача – это хорошо в футболе. Но ну, есть еще и вещи, которые выполняют на поле футболисты. В принципе, я своими футболистами доволен. И то, что мы создали моменты, просто их не реализовали, наверное, можно сказать так. Спасибо. Еще. Что о Футболе в Что с новым травмом меняли? Я получил да. травму, к сожалению. Да. Только выздоровел. Да. И зато обследование будем знать, что. Спасибо. Еще. А, Климович и Швецов отыграли в практически по три матча ну только и Быков сыграл тоже три матча, можно сказать. в принципе вы знаете, что ребята мы обследовали, они приехали, переговорили. в Европе часто играют через два на третий день, то есть это графики, я думаю, когда еще быв, был я сам футболистом, там график играть, и иногда очень хорошо, когда играют через два на третий, то есть я же говорю, провели обследование, посмотрели, с ребятами переговорили, готовы были к игре, плюс после сборной говорят, нет проблем, говорит, у нас не было ничего.